В море как в Вы можете встретить и в христианских и, в частности, православных храмах. Да, и вот при входе в верхней части, что-то на такие то на столах. Это очень престижное в советские годы было учебное заведение, высшее. И молодым, как в свое время архитектор Краснов, он приехал в Крым оставил несколько интересных зданий Но самое